черноголовая славка, или славка-черноголовка. Птица семейства славковых, длина тела 13-15 сантиметров, крыло 7-8 сантиметров, вес 15-20 граммов. Окраска буровато серая брюшко несколько светлее, для этого вида характерно наличие черной шапочки на голове у самцов и рыжий у самок. Клюв и ножки серые, молодые птицы похожи на самку. Населяет лиственные и смешанные леса, заросли по берегам рек, а также сады и парки городов. Летом в питании преобладают жуки, преимущественно долгоносики и листоеды, клопы, мухи, личинки пилильщиков, а также бабочки и их гусеницы. В конце лета и осенью в пище значительную долю составляют плоды и ягоды рябины, бузины, черемухи, жимолости бересклета, малины, ежевики, черники. Славка-черноголовка способствует распространению этих растений, так как семена в ее желудке не перевариваются. Гнезда устраивает на кусте или на нижних ветвях деревьев. Как правило, гнездо располагается на высоте 1-2 метра от земли, это неряшливая рыхлая постройка, свитая из тонких сухих стебельков или корешков трав с небольшим количеством волоса в латке. В кладке обычно 4-6 грязновато-белых с бурыми пятнами яиц. Самец и самка участвуют в насиживании яиц, которое длится 12-13 дней, и в выкармливании птенцов. За сезон бывает два выводка, кормят птенцов не только насекомыми, но и различными ягодами. Вылетевших из гнезд птенцов родители докармливают 8-10 дней в нежилище, по прошествии которых приступают к постройке новых гнезд и второй кладки. За прекрасное пение черноголовку чаще других славковых, содержат в клетках. Подражательные способности черноголовок настолько высоки, что порой при содержании дома птички имитируют даже человеческую речь. Использование в пищу. Славки черноголовки являются деликатесом на Кипре. Несмотря на полный запрет охоты на певчих птиц, действующий на Кипре с 1974 года, ее, как и многих других птиц, истребляют ради гурманства. До начала 2010-х годов киприоты в год уничтожали сотни тысяч особей. Чаще всего мелких птиц ловят традиционными ловушками, палочками, обмазанными сливовым сиропом, которые ставят на деревья и кустарники, птицы прилипают к ним и ждут своей участи.